Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео хочу с вами поделиться радостной новостью. Первый из орехов, который в этом году заплодоносил, начал уже э, давать свои плоды. И сейчас я вам это покажу. Вот так это выглядит. То есть вот он открылся. Если я поверну, чтобы было видно. Вот, видно, да? То есть он раскрылся и упал. Мне это показать. Вот. Вот это он, вот, Тень падает, вот он раскрылся и я очистил траву. И вот он лежит. Первый орешек может с другой стороны еще где-то упал. Ну, вот он. Так выглядит. Я, честно говоря, думал, что это сорт сердцевидный, но так полагаю, что это обычный. Правого. Вот. Это, это обычное, это другой здесь сердцевидный. Вот я сорвал еще один. Вот он уже скрывается, трескается, тоже уже готов. Здесь также вот наблюдаю, что тоже вот очистка, очистка уже очищается. Вот он уже тоже готов. Можно его... вот, так, вот он уже, в принципе, готов. Его нужно счистить вот так. Вот. Сейчас, видите, положу. Так вот чистить, Вот он. Готовый орешек. Так здорово! Первый раз. Не Живявской области орехи. Это круто. Вот так вот он выглядит. Красота. Грецкий орешек. Созрел в этом году. Сегодня на нас 7 сентября. То есть вот этот а, сорт ореха грецкого. В принципе, созревает вот в начале сентября остальная часть надо будет ближе к середине сейчас вместе пройдемся по дереву посмотрим остальные орехи еще вроде как я не вижу чтобы они трескались но в принципе уже началось ну первые начали остальные видимо чуть позже пойдут ну этот вот еще один вот он здесь начал тоже созревать небольшой, какой-то он маленький вообще, такой, такой так, вот такой маленький. А он вообще почему-то мягкий, надо же, слушай, удивительно, То есть он мягкий почему-то, видимо не созрел, хотя внешне выглядит и трескается как твёрдый. Так, внутри я еще нашел вот здесь вот такой вот. Вот он начинает. Тоже раскрываться. Я вот уже сорву И еще один вот здесь вот внизу. Вот видно. Вот тоже открывается, я вот тоже сорву. А остальные. Остальные пока нет вроде. Посмотрим еще. Здесь не видно, пока не видно. Ну что ж, будем смотреть. И наблюдать за остальными будем смотреть наблюдать вот такая красота ну ч ⁇ здорово я очень рад этому потому что вот первые орешки красота теперь будет свой посевной материал если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!